из первого класса награда. Это просто был турнир по шахматам. а сегодня оцените, какие были? А -а -а, пятерки. Одни а пятерки? Хорошо. Бесконечные пятерки. В нашем доме живут Четыре поколения. Хрухая бабушка, послышащий папа, хрухая мама, послышащий муж, дети и я. Всего нас семь человек. Очень маленькие остатки слуха. Я слышу только громкие звуки в аппаратах. И мне аппарат помогает читывать устную речь человека. Я ориентируюсь на остатки слуха и на читывание слуха. Муж, дети слышат лучше меня. Папа слышит почти как я. Но вот может говорить по телефону, а я нет. Что ты не хочешь, как можно сказать? Кричать или спокойно сказать? Как ты можешь мне сказать? Кажи спокойно. Спокойно я. Мам, ну кашу, хочешь. Ну что, Вадим, давай маму. Ну, значит, значит, тебя видит. Мам, я, а ему что будет? Я слышу пение птичек, я слышу, как машина едет, руки техники, слышу голос вот, от телевизора, но я не могу смотреть передачи, фильмы без субтитров, потому что мне очень мешает фоновый шум. Я слышу, как дети меня зовут, ну кто именно меня зовут, я не могу размечать, я не размечаю, там все голоса. Я не слышу никаких посторонних звуков, точнее там не, не то чтобы не слышу, а не вслушиваюсь, не где-то обсуждают что-то, где-то машины и это информация для меня не полезная. Не, Василиса очень кромко, тоже не надо. Очень кромко, тоже не надо. Как печально, что принц Филипп не может принять участие в нашем празднестве. Я уверена, что вас ждет прекрасное будущее. Вы герой сказки, которая так чудесна, что обязательно... Будут кушать Заканить принца. Вы слышите мир звуком гораздо больше, чем мы видим глазами, потому что мир звуков намного богаче. вариант на меня то что я плохо слышу это не такая трапедия мне на пару, очень хорошо что я не слышу личных звуков что я не слышу лич здоровых людей мне это не нужно в любой момент я могу просто выключить аппарат и все и вокруг меня будет тщина. Это так удобно для нас очень важны Любые световые сигналы, она нужна любая информация, которая будет любвироваться, она жертвует таких отсутствие необходимой важной информации, не дает нам полнее жить. Доступной среды в сфере образования нет, потому что в школах обучаем детей численно-утному методу. Там жертву язык под запретом читается доступным для тех, у кого есть метальные нарушения. Хотят выпустить детей, которые будут как слышать, слышать, как вы, говорить, как вы. Но мы все разные. Воспитание у кого ребенка. Да, да. Самое трудное – это научить внимательно смотреть на человека. Не только слышащего, говорящего, но и глухого. У него нет внимания, он не привык, он не слышит, он не знает, что нужно смотреть. Она сказала, частный прогульщик. Чего это ты с таких юных лет обманываешь родителей и школу? Когда Нина пришла, она заплакала. На ее сердце было тяжело, потому что сердце грызло беспощадная совесть. Вот как на ну, стрелке на века есть солнце, это крошон или нет? Хорошо, крошон там. Да. Что я бы хотела услышать? Слышит? Наверное, все звуки, которые существуют. Как мы ходим, как шелестят листья, как скрипит снег. Мне кажется, что тут есть что-то такое музыкальное, поэтическое. Если вдруг мне тут слух, я, наверное, была бы окружена, ошеломлена, и бы растерялась. Сколько всего? вообще очень шалко есть не дети пропускают информацию И поэтому мы стараемся не давать именно очень много информации Мама, Арсений говорит, что в Мерседесе его папы живет комар. Арсений говорит, что в Мерседесе папа Арсения живет комар. Именем имени Леха. интереса. Арсений придумал. Арсений думает. Придумала, что он дружит с комаром. Для нас рубки язык. И это, ну, нельзя сказать, что он родной. Он у нас идет прям параллельно вместе с шестом. Мы сел щекоту. И будет щекотать. домой. Пойдем. Идем домой. А, Вадим, пожалуйста, спокойно катайтесь, Василиса, вместе с Вадимкой катайтесь. Я работаю директором учебно-методического центра в общества обществе Там у нас подготовка переводчиков, подготовка кадров для общества Хруких. К тому же мы можем заниматься исследованиями Развитие общества, в это, как он влияет на развитие детей маточка? Не-не-не, не ледя не, не, не, домой. А, Ладно, пусть, нет. Пусть, пусть, мама. <свист> а, а, а, а, а, а, интересно? На улице тепло. Ну пусть. Добрая душа. У тебя будут целые микробы. <свист> Это когда был коронавирус, сейчас нету. Если <свист> будем портить... И не будем сортировать мусор, то будет доверен, а наша экология будет больше болезней. О, вы водите машину? Как? А вы умеете читать? А вы умеете писать? О, а у вас семья есть, у вот вас дети есть. Это даже не стереотипы, это просто у вас нет информации о нас, у вас нет понимания, как мы живем. Я очень благодарна, что в нашей семье есть такие люди, как моя мама, как мы дедушка, которого сейчас уже нет. Я не знаю, кем я была бы у нас получается образования идет именно из нашей семьи, потому что мы из самого раннего возраста там летит два языка, когда вот я была маленькой. Больше упор на развитие русского языка, потому что мама в то время боялась, что жестовый язык может навредить. Ну, это были такие стереотипы, что жестовый язык будет мешать. Дедушка, наоборот, же, очень много информации о маме через жестовый язык, через тертинологию, потому что он понимал, что мама не слышит. Поэтому для нас самая большая ценность – это общение, это информация. Я горжусь, что мы это можем дать нашим детям, несмотря на то, что мы плохо слышим. Ну, папе, расскажем, что мы делали. Мателлиса, смотри, какой подарочек. Это не подарок. Мателлиска, когда хочешь сказать, смотри, что рядом? Хотела. И в я понимала, что, как я говорю, меня не понимают. Не школы, меня мало кто понимал. Я потом 20 лет сама занималась суртой педагогом. И поэтому я считаю, что если вы общаетесь с человеком, который плохо слышит, не говорите ему, ты хорошо говоришь, скажите ему, я вас понимаю. Я тебя понимаю. Вот эту книгу. Ну, давай посмотрим. Почитаю. И вот. Хорошо. Василиска. Тут. Бабушка и дедушка. Ты что, икаешь? Нет. Мне показалось, что икаешь, нет? Бывает, меня врач спрашивает, как она кашляет. А я не могу сказать даже. Ну, она кашляет. А как? Мокрый кашель сухой. Для меня это очень сложно. И тоже, когда у них сопли начинаются. Я могу не услышать, Канюша. Я такое вижу, что тут вытекает. Понятно. как ты так. Эндокринная система. Ой, это кожа. Видишь, какая кожа на самом деле? Репристая немножко. Крепешки есть. Будешь? Да. Видишь? Вот. Вот это, да. Мы просто видим гладко. Да, вот это есть. Да, вот там, видишь, Вена есть. <связывая> Где у нас Вены? Вот они. Да, вот а вот у тебя есть. Вот. Вот. Лично в плане, конечно, есть мечты, это поехать в Монголию. Я очень хочу вот эту вот пустыню, жить кочевником, в дюрте пожить. Мне это очень хочется. Я когда-то планировала туда поехать, но вышла замуж, родились дети, один за другим, и вот как-то вот... Ну я очень хочу туда а в отношении доступности я мечтаю, чтобы наконец-то перестали отрицательно относиться к шестому языку это не махание рук это не просто какие-то палки и крючки это полноценная языковая система которая очень может помочь какому ребенку влиться в можно не обижать, оскорблять, пугать. А что можно? Играть, любить, обнимать, читать, договариваться, уступать, беречь отношения, вещи, воду. У меня батарейка садится, я сейчас пойду поменяю батарейку. Ты меня подождешь, ладно? Mm -hmm. Мам, если придешь глухая, я тебя слушать не буду. Это я тебя слушать не буду, потому что я не слышу. Они меня спрашивают, а что это за звук? Я не знаю. Потому Один никто не говорил, что как А кем ты хочешь стать? Тобой. Или... Тобой. Но хочешь стать? Чтоб как я директором была. Ага. Я буду вместо тебя. Пожалуйста, расти, учись исследуй. И Все изучай. Я устала бегать, чтобы оформить инвалидность, я устала показывать, что дети не слышат, им не хотели давать инвалидность, потому что они говорят. Ну и что, что говорят? Они плохо слышат, а в это показывают. Я устала каждый раз помнить, о, надо в детский сад идти, нужно пройти комиссию. Вот, срок там кончается, нужно сюда бегать, то есть у нас на бегать дня, это очень выматывает, и все ребятки я не готова. выражать. Я очень одну из детского дома, глухого. Моя мама когда-то, несколько лет назад, брала глухого ребенка из детского дома. Это было очень больно видеть, потому что там нет никаких специалистов, которые знают честный язык. Детей отправляли по кругу, он всегда их, а потом выясняли, что он просто не слышит, их вот перекидывали И поэтому я вот морально, я была бы готова через несколько лет взять ребенка из детского дома, чтобы быть на него наставником именно плохого. Вот есть такие мысли. Мам, какие у меня волосы. Хорошо. Какая длина волос. Угу. Конечно, быть мамой это Папа! и труд. Спокойной, это ночи! и продолжение нас в детях. Спасибо. это и наше будущее. И мне, как маме, хочется как можно больше дать твоим детям, то, чего у меня не было. И мне хочется, чтобы у них было как можно больше доступнее среди, чтобы они как можно меньше сталкивались со стереотипами, отношении не лучше. Но сейчас я смотрю, общество меняется. Люди все больше интересуются жестовым языком, они все больше принимают. Что люди истратные, что все равные. Почти день заканчивается. Завтра будет новый день. Какой? В какой Среда. Завтра хороший день будет. Каждый день хороший, да? Да, хватит. Все зависит от нас самих. Мы будем думать, что день хороший. Значит, и все будет хорошо. Я верю, что мои деньги вырастут. Успешными людьми. Я верю, что у них будет хорошее образование. Я верю, что у них будут хорошие друзья, что у них все получится. Это самое главное. <свистит> <свистит> <Ты попала>? угу. <свистит> <свистит> сейчас, сейчас, Вадимка, давай я тебе спокойной ночи. Спокойной ночи. Yeah. <laughs>